Мы приступаем к заключительному этапу операции. Специальным инжектором в капсульную сумку вводится искусственный хрусталик в тугосвернутом состоянии плотного рулончика. Хирург плавными движениями расправляет каждую его ножку. Да-да, у хрусталиков есть ножки обычно две, как и у нас. Они нужны для того, чтобы хрусталик хорошо закрепился на своем месте. После этого из глаза можно выходить и закрывать его оклюдером медицинской повязкой, чтобы в рану не попадала пыль. Через час после операции пациент может ехать домой. Еще раз оговоримся. Вот так просто проходит операция факаэмульсификации если катаракта молодая. Если дать ей несколько лет, говоря простыми словами, на созревание, то ультразвуком разрушить отвердевший хрусталик уже не получится. Понадобится экстракапсулярная экстракция катаракты, то есть хрусталик будут вынимать целиком через большой в 6 мм разрез. В совсем запущенных случаях, когда приходит в негодность даже капсула, в которой плавает хрусталик, требуется интракапсулярная экстракция. Разрез еще больше, до 10 мм. И риск послеоперационных осложнений в этом случае крайне высокий. По статистике, у каждого третьего пациента, особенно часто у людей моложе 50 лет, по прошествии полугода после удаления родного хрусталика появляется пелена в глазах, блики, нарушается восприятие цветов, а приметы размываются или даже раздваиваются. Это симптомы вторичной катаракты. В ходе факоэмульсификации переднюю стенку капсулы вскрывают, чтобы извлечь помутневший хрусталик. А вот задняя остается нетронутой. И со временем в ней может начаться разрастание остатков эпителиальных клеток удаленного хрусталика. Этот процесс и приводит к помутнению задней части капсулы. Как результат, изображение на сетчатке опять получается нечетким. На сегодняшний день есть два метода борьбы со вторичной катарактой: хирургический, когда в условиях операционная мутная пленка рассекается специальным режущим инструментом (цистотомом), и лазерный. Второй предпочтительнее, так как он не требует проникновения инструмента в полость глазного яблока. При лечении вторичной катаракты лазерным лучом создают небольшое отверстие в капсульном мешке, а затем проводят рассечение измененных тканей, формируя прозрачное окошко по центру. 98% пациентов отмечают значительное улучшение зрения. Так как вскрытие глазного яблока не происходит и разрезы отсутствуют, то данная процедура, как правило, не накладывает существенных ограничений в послеоперационном периоде. Пациенту необходимо только использовать глазные капли. Операция по замене хрусталика не имеет ограничений по возрасту. Я лично оперировала пациентку, которой было более ста лет. Вот она, Мария Иванна, у меня в друзьях. Сразу после имплантации искусственной линзы она сказала мне, доктор, это чудо. Да, это тот самый случай, когда хирургическое вмешательство дает мгновенный эффект. Впрочем, к новому хрусталику все равно нужно привыкать. Некоторые пациенты жалуются на дифракционные круги. Это что-то вроде бликов, которые возникают при ярком искусственном освещении. Такой дефект был характерен для линз, которые производились еще несколько лет назад. Современные мультифокальные хрусталики этого минуса лишены. Некоторых пациентов очень волнует вопрос: а что если я во время операции случайно дернусь? Не беспокойтесь, не сможете. Смарт-кровать надежно фиксирует голову. Но это не самое важное, что вам стоит знать. Гораздо важнее и другое: замена родного испорченного хрусталика на самый простой, монофокальный, входит в пакет ОМС. То есть, если вам предлагают купить хрусталик или расходные материалы для операции, мотивируя это тем, что в больнице чего-то не хватает, знайте, вас обманывают. Если вы получаете медицинскую услугу по полису ОМС, то никакого софинансирования быть не может. Бесплатным должно быть все. Конечно, куда обратиться в ближайшую поликлинику за направлением в бюджетное учреждение – или прийти в платную клинику соответствующим уровнем сервиса и большим выбором интеракулярных линз, решать только вам. И самое важное. Замена хрусталика может улучшить оптику глаза. Однако стоит иметь в виду, что если у вас есть сопутствующие проблемы с сетчаткой, зрительным нервом или роговицей, то ждать чуда не стоит. По крайней мере, после одной только операции по удалению катаракты. Острота зрения зависит от слаженной работы нашего зрительного анализатора в целом. Первая имплантация искусственного хрусталика была сделана 70 лет назад. С тех пор миллионы людей вновь обрели возможность видеть. 20 лет спустя оперировать катаракту начали через маленький прокол. В прошлом году появилась синусоидальная интраокулярная линза. Она почти ничем не отличается от живой, настоящей. Что еще подарит научный прогресс нашим глазам? Поживем, увидим!